Меня зовут Катя Каренина и сегодня я расскажу как восстановить внешний вид приборной панели и как правильно за ней ухаживать. Помните это ощущение, когда в салоне только садишься за руль новой машины и весь салон блестит, а приборная панель вообще как из фильма, прозрачная и без помутнений. Но к огромному сожалению весь этот блеск и вся эта роскошь со временем превращается в довольно унылое зрелище. Пыль, оседающая на приборную панель, особенно летом, царапает защитный пластик спидометра и тахометра. Да и сам пластик со временем становится менее сияющим. Можно ли восстановить этот глянцевый блеск и ощущение новизны? И как сохранить его надолго? Сейчас мы попробуем это сделать. Вот тут у меня два интересных баллончика, которые обещают мне практически магию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 Используйте средство на прохладных поверхностях. Энергично встряхните баллон. Нанесите состав на поверхность, через минуту протрите его хлопковой тканью или тканью из микрофигуры. Не применяйте для обработки педалей, рулевого управления, протекторов шин и других элементов, поверхности которых не должны быть скользкими. Надо же, как быстро! Всего минута отделяет меня от роскошного плеска моей приборной панели. Блестит, как будто только что из салона. И теперь моя приборная панель надолго защищена. Благодаря эффекту 3 в 1, новой линейки ProLine life Что ж, полирой для приборной панели и очиститель интерьера отлично себя проявили. Результат на 5 с плюсом. Все как новое. С вами была Катя Каренина. Смотрите другие выпуски на нашем канале YouTube и на сайте hagir.rf. Узнайте много секретов. Пока!